Здравствуйте, 26 мая, поехали с вороном у ловушки на пчел поглядеть, три проверили, пчел нет, Сейчас еще одна попутная у меня будет, погляжу. и фотоловушку забрать разрядили разрядился аккумулятор ну аккумуляторы их там 6 штук поставлю на зарядку может чего-то наснимала такой козлик еще двух видео прошлогодних бежали но они меня одновременно со мной видели этот притормозил там в том кустике пока бодал его и коня привязал ветер не пойму как но скоро видимо на него повернет может уже повернул что он стоит вынюхивает полубоком ко мне <свят> все в общем мы пока с вороном дрались он нас увидел я еще в черной куртке стою как пятно среди березового леса Ладно, пойдет, если включусь, не пойдет Другого засниму Вот они, два молоденьких Они уже от меня бегут, как бы это Далековато тормознули Так вот. И Еще где-то вон там вот идет один Параллельно Вот где поле Вон там поле Короче, краем поля он движется влево Но он тоже бегом бежит Сам по себе бежит Поле своего смысла, думаю, там нет обрезать Если только так где-то случайно Вот так вот Успели или он нас услышал все-таки? Ехал-то я он там. Он бежал сюда. Сам по себе. Лес как бы вроде туда просвечивает. И вправо просвечивает. Попробую выйти вперед. Поворот а себя шумно ведет. Может набежит. делят территорию конец мая попробую вперед пройти ветерок чуть чуть боковой дует Газу вроде как спугнул. Но опять она бежала на них смотрела そいつを so Хотел пойти обратно Тот, который поменьше Начал орать Обзываться на него Он, В общем, побежал за ним Теперь в кусты Шагивает Один говорит, ты козел, второй говорит, сам такой. Вот стоят, спорят сейчас. Одно посижу посмотрю в общем второй тоже перескочил туда но судя по звуку он его чересчур перескочил кусты не такие уж и большие не могут друг друга найти у них это вот сейчас второй который побольше он дальше от меня а этот где-то кричит ближе Я не знаю, то ли они так в кустах останутся, то ли они все-таки выйдут Так-то я позицию занял, что они вот отсюда выскочат, думал, на полянку Кусты небольшие А не тут-то было за фотоловушкой. Он меня уже сбоку обошел, Он побежал. Вот она эта поляна, на которую я ее ждал. Второй где-то там орал, может быть сейчас этим следом побежит. Так что вот так, вот так. В общем, фотоловушку забрал. Есть копыта на соли, лосинная. На фотографии мне с не было. Может быть, пришел уже после того, как батарейки сели. А вот он второй. Тоже на меня смотрит. В общем, этих я, наверное, оставлю до следующего года. Не будем их трогать. Их два, рядом слова Рога будут красивые на будущий год. Красивый. Пошел в общем, специально пешком до Солонца. Метров 600, наверное. Там соль растоптал. Она уже корочкой была после дождей. Взявшись. Чтобы в сапогах на подошве соль осталась. Маленько последить. Надо было. Вот пересек. Сейчас две тропы. Они сейчас побегут. И почуют соль. Как-то вот так вот. Иду дальше. В Сторону дома заверну. На видео оставил фотоловушку последнюю. Из ролика Жизнь деревни. В общем, она пала у меня. Он вот стал дерево. Залезьте мне, не залезьте ее поставить. Поставил пока в куст Поднять мне, вернее, ничем. Вон там козлик идет. С виду здоровый. Ага, и так видно, что здоровый. На левом роге 4 отростка. комаров еще как бы так-то терпимо я вот без мази но они все так быстро передвигаются как летом А вон там еще идет. Это коза вроде. Ближе мне не подойти. Ветра вообще нету. Пока ворона привязывал, он уже меня услышал. Блин, он хороший, хороший. Вот так вот, вот, вот так вот. Очередной хорошенький трофейчик.